Да, друзья у нас новый ролик мы его повторяем дополняем и улучшаем как переводчик я пытаюсь перевести вот классическую колбасную технологию на домашний лад вот чем я занимаюсь надеюсь вы этим занимаетесь я делаю колбасу дома ну что еще делать что мы сегодня делаем мы сегодня делаем охотничьи колбаски причем Возможно, это будет забег в сторону гостовской колбасы, но, скорее всего, мы его оставим в формате обычной народной ну, кухонной колбасы, да. Охотничьи колбаски, что может, может быть вкуснее? Это, может быть, можно их назвать и охотничьими колбасками, можно назвать их и э, гриль-колбасками, да, тоненькие такие, в палец толщиной. Так что, так, полную рецептуру вы, естественно, посмотрите в описании под роликом, да, и в конце ролика на черном фоне. Э, у нас сегодня участвуют... Свинина полужирная. Свинина полужирная – это .e... свиная грудинка. Ну, может быть, частичная лопатка, потому что я здесь и лопатку использовал. Ну, м -м -м -м жирную обрезки, так скажем. Обрезки с а, жирной лопатки. Вот. Это будет говядина. Там примерно 30%, если не ошибаюсь. Говядина первый сорт. Это будет э баранья черева. Все это будет набито в баранью череву. Баранья черева. Отъем колбаски. <с equity> ну, не всякая баранья черева может, так скажем... Мол, не всякая баранья черева качественная, не, не, не, вернее, совсем не вся баранья черева является нормально качественной. Ну как и другая. И э, это будет э, все смешано со смесью охотничьей колбаски. Ну, нитритная соль, понятно, поваренная соль, понятно. Воды тут не будет, потому что мы уже жир измельчили. Поэтому воды нет. Ну В, в классической рецептуре тоже нет. Все, поехали. Так, ребят, а по поводу цифры я все-таки решил свериться с первоисточником. Ну Справочник технолога колбасного производства 1993 года под редакцией Рогова, Забашты, Гутника и других. Колбаска полукопченая худничий высшего сорта ГОСТ 1651 гласит: говядина жилованная первого сорта 30 свинина цинина нежирная 10, полужирная 35 и шпик боковой 25. В итоге я все это дело объединил в 65-70. 70 процентов свинины вот из лопатки так скажем там есть и шпик там есть и э, мясо в общем я думаю пойдет для домашних условий дальше э, оболочка черево баранья или козе диаметром не более 28 миллиметров в форме размер батон в виде сосисок длиной 16-20 сантиметров. Ну, попробуем чуть меньше, чтобы это было, было разовое. В принципе, все. Выход продукта, выход продукта 67%, 67%, то есть из килограмма у нас получится 670 граммов. Понимаете, да? Что к таким колбаскам, ну, мало уже кто их помнит, и мы не, не, не сильно привыкли. Поэтому чуть-чуть будет, будет больше выхода, примерно 92%. Это опять не ГОСТ, это под ГОСТ, так скажем. Все, поехали. связано, все набито, все хорошо. Смотрите, вот эти вот буквы Омега, да, но ну, это в наших отрезках метровых вот так получается, там, 4 отрезка по 25 сантиметров. Ну, нормально. Дальше, про термообработку. Будет два варианта. Сразу забегу вперед. Часть из этого мы снимаем для нашей термокамеры, для ролика про термо... с частью термокамеры от ЕМ Колбаски. А часть мы снимаем домашнюю, нашу стандартную. Значит, что мы будем делать? Мы можем оставить этот... Эти батоны, набитые, просаливаются в течение ночи в холодильнике при плюс 4 градусов в 12 часов. Это называется осадка. Мы можем, в принципе, на нее, так скажем, ее упростить, упразднить и а, убыстрить, ускорить, если нам это нужно. Я сейчас при плюс 35 градусов, 35, положу в духовку. У меня там уже краковская, он лежит, тоже для соседнего ролика. Если что, подписывайтесь, чтобы не, не пропустить. Вот, при плюс 35 положу в духовку. Подожду примерно где-то минут 20-30, чтобы нитрит натрия прореагировал при плюс 30 градусах, да, то есть это не варка, мы, э, мясо, э, фарш останется сырым, да, но нитрит натрия в нем по большей части разрушится, там, процентов на 60-80 на разрушится и уйдет на как раз реакцию цветообразования, цветостабилизации. В принципе, все, положил, полчаса выдержал при 35 можно с паром, потом обсушка. При 60 до сухой, до сухой яркой поверхности. И потом уже, по сути, варка. варка паром, да. И потом готовую колбасу. Это минут за 20-30 произойдет. Достанем, отнесем в гараж. И там закоптим в обычной нашей деревянной коптилке с помощью лабиринтного дымогенератора. Вот и все. процесс э, ароматизации дыма продолжается. Где-то уже 64 прошло, да, Сергей Александрович? Это еще все еще тлеет. Ну, посмотрим, сколько протлело. Мы занимались пока копчением в нашей термокамере. Половина протлела. Видите, тлеет одним фронтом. Отновитесь, Сергей Александрович, пожалуйста. Видите? Одним фронтом идет. В принципе, еще 4 часа она будет коптиться. Ну, я не вижу сильного изменения цвета. Но, скорее всего, ароматизация будет. Потому что колбаса достаточно, ну, такая, градусов 25-30. Небольшой конденсат она не вижу. Так что, наверное, тоже неплохо. Наверное, тоже неплохо. Ну, пахнет копченым. Что еще нужно, да? Все, наверное, все. Охотничья колбаска. Краковская. Домашняя, К квартирная. Ой, ты какой неткий. Ну, давай попробуем сравнить э, с колбасой в термокамере. Ну, прям сразу не отказ от кассы, Вот сюда наводись, Сергей Александрович. Ой, ой. Вот такая штука. Ну, здесь она еще теплая. Она еще... Э, ну, не, не, нет цвет, Видите? Разница. Ну, все-таки есть разница. Согласитесь. Это духовка плюс... Э, Ароматизации дымом, да? лабиринтом. Ну, может быть, 4 часа мало, вы скажете. Ну, может быть, да, на самом деле. Есть 20 минут своего копчения. 20 даже, наверное, много, 20 лучше, не 18. Так что так. Все. Пойдемте и попробуем. Дома, в квартире, в гараже холм. Друзья, осень. Прекрасные деньки, последние, может быть, деньки вот такого яркого пряного да, запаха. И э, запаха листьев, запахи вот э, травы высыхающей. Что хотелось? Вот хочется в, этот, э, в это время, в такую погоду, попить пряного чая, да, например. Ну, или сделать какую-то пряную вкусную колбасу копченую. Тем более, что копчение, сезон копчения, ну, можно сказать, что заканчивается, да. Вот, в связи с чем мы хотели объявить розыгрыш, э, ну, как обычно мы это делаем, ежемесячный розыгрыш, да. У меня тут все записано. Мы разыгрываем, как обычно, три комплекта призов, в каждом комплекте по... Три наименования, по три позиции, как обычно. Что нужно э, сделать для того, чтобы поучаствовать в этом розыгрыше? Нужно поставить лайк этому ролику, нужно э, прокомментировать что-то, все что угодно. Какая прекрасная погода, пожелать здоровья друг другу, мне или лично, неважно, да? Ну и, конечно же... Нужно быть подписанным на этот канал. Вот три условия, по сути, их они несложные. Не а, какие призы? Приз номер один. А, смесь приправ охотничьей колбаски, дрогубческая и смесь краковская. Это вот наши хиты прям пряные, пряные такие, но не классные. Дальше. Приз номер два. Смесь для стереолатов, смесь казачья и русская солями. Она у нас недавно появилась. А это больше для солями вареных, варено копченых ну вот классных. И набор призов номер три – Армавирская, хит хитовая наш, да? Финская солями хит-хитовый и ГОС номер четыре. Вот прям вот эти вот команды да, на, на набора призов, они вот завоевали свое место среди наших товаров, потому что народ их покупает. покупает. Упаковки по 100 грамм. то есть Каждый выигрыший получит 300 грамм пряности. Ну, достаточно весово, да? Весомо. А, доставка по миру для вас бесплатна. за наш счет, то есть дарм. Mm -hmm. а, что хотелось отметить про, про сами смеси? Это самые хиты а, в наших продаж. Финская солями, нравится всем поголовно. А, казачья. Имеет в составе экстракт дрожжей, но это не просто дрожжи, это вот э, бульон из дрожжей, вареные дрожжи, да, высушенные. Это вот натуральный устретитель вкуса, вот то, что хочется кушать, потому что иногда в мясе, в современном мясе, так скажем, нам не хватает вкуса. Вот, поддержка вкуса. А, пряности нашего производства свежесмолотые, мы сейчас вышли вообще на какие-то рекорды, мы практически под заказ их мелем под вас, да, ну там раз в два дня мы делаем новый замес пряностей, свежайший. Поэтому участвуем. Ставим лайки, под, подписываемся, рекомендуем друг другу, да. И, естественно, коптим последние лучшие деньги осени. Ну что, друзья, получилось у нас домашняя колбаска. Как я начал, да? Она все домашняя, потому что сделано дома. Значит, смотрите, что мне здесь... Нравится, нравится мне термопотеря. Видите, какая она бы такая буристая, стала, жирочек стал выпирать, да. Мне нравится аромат, вот аромат обалденный аромат. Вот прям ах, как духи. Но мне не нравится цвет. Цвет почему мне не нравится? Объясню. У меня есть с чем его сравнить. Ну, давайте покажу. Я хотел, конечно, в следующем ролике снимать. Ну, вот покажу. Вот смотрите, это вот нормальный цвет термокамеры сделанный, А это вот копченый. Ну, я могу сказать, почему такой цвет получился. Вернее, почему он не получился. Аромат? Обалденный. А вот цвета нет. Потому что тем, коптил я при температуре ниже чем 30 градусов. Ну, потому что на улице сейчас, ну, где-то плюс 10, наверное, плюс 8. Вот. И не получается подогреть жир для того, чтобы он начал принимать цвет. Жир э, хорошо принимает цвет только, ну, такой теплый жир. А вот здесь, ну, классическая термообработка, понятно, что все здесь идеально. Да? Значит, давайте попробую уже и все. Охотничьи колбаски едятся вот так. Знаете, да, что если кусаешь, это вкуснее, чем режешь и кушаешь. Ну, так вот, так есть. По аромату отлично. По текстуре отлично. По рисунку хорошо. Ну, в принципе, хорошо. Она делается на восьмерочке. По соли идеально. Дрожжевой экстракт, где я сделал вкус полным, насыщенным, прям вот таким вот, ну, вкусным, мне нравится. Ну, вот внешний вид немножко подкачал. Все остальное нормально. Поэтому 4 балла строго. Может быть, даже 4,25. Из 5 шкале. Да? Делаем, повторяем. Все просто. Охотничьи колбаски у нас выходили достаточно давно на канале. Поэтому я решила освежить для вас и для себя, И мои дети обожают тонкие колбаски. Все. Всем привет. Увидимся в следующем ролике.